Ми небесная морда сорасорочки, будем венника, быть, и Праздник у нас посмещаем все должны прийти, и отдать свое сердце принести. Я нашим сердцем я на Наша и моя судьба Сегодня праздник у нас друзья, А Сегодня всех должны прийти, И огонем свое сердце принести. Волончоры! Води восток! Где? Води Сегодня праздник у нас, друзья, А мы все прийти и огонь сердце принести сегодня обрати. Сегодня праздник у нас, друзья, а вот солим воскресчаем, ты и я. Сегодня все нам должны прийти, И я для него свое сердце принеси.